Йоу, всем, халла! Вы на канале Валя Вальчинский. Если ты не подписан, я хуй его знаю, что ты в этой жизни сделал не так. Если подписан, просто поднял, подбросил, зауважал, жалко, говорится. Че мы сегодня будем смотреть? Ребята, сегодня контент нетривиальный. Одна лишь заявка на БЧР. Но почему мы будем ее смотреть? Потому что она имеет за собой какой-никакой бэкграунд, который нам интересен. И вам, как моим зрителям, я думаю, тоже плюс-минус. Плюс-минус должен быть интересен. Итак, что я знаю с публичного поля, да? Какие у нас водные данные? Кубок МЦ в лице похоронила и Хэллоуина приглашает Рифмобеса к себе на батл провести батл в дезмач формате Рифмобес соглашается и говорит давайте тогда вы сделаете заявку ко мне на БЧР все, вроде все сошлись, все хорошо на кубке МЦ еще пресс-конференция объявляется это когда рэперы собираются ну как в попа -мм, короче, хули вам рассказываю Намечается на за день до батла Соответственно, как я понял Они пишут рифу, давай еще приезжай на конференцию Окей, типа, бро, давай, го, к нам Он такой, о, тогда, типа Сделайте репост моего БЧР К себе в паблик ВК, ну или куда-то там В паблик, я не знаю, куда-то сделайте репост Короче, БЧРа, они такие, нет Не будет А он такой Ну я тогда не приеду они такие, ну и, а что, как, ну и не знаю, как, кто там, что, как, на чем сошлось, типа, ну и нахуй не надо, или, ну и не приезжай, или, ну и зря ты так, Владос, не знаю, это, как бы, блин, нам неизвестные данные, вот, но факт есть факт, остается фактом, он, что Влад не приезжает, ну, не планирует приехать, по крайней мере, вот на данную секунду времени, сейчас вот на понедельник, он не планирует приехать, сегодня же понедельник. Вторник, ебать, уже вторник, ребята, охуеть На вторник он не, при... не собирается приехать И, соответственно, ребята выполняют свои обязательства первоначальные Что Влад приезжает на батл и делает батл, а они задают заявку на БЧР И, соответственно, сегодня выходит эта заявка в виде, как мы видим по названию, ДИС На Рифмобеса на его же площадке вот э, чем это интересно для меня и для зрителя как, по моему мнению поэтому мы это сейчас будем с вами смотреть собственно говоря э, что еще да и все а вот еще хочется подметить что я вот лично не просил ребят э, чтобы они делали репост какой-то про меня но они в свою телегу сделали репост из моей телеги просто так с чем это связано я не понимаю вот тут, возможно, можно было это не просить, они бы сами сделали. Но я не уверен, ну не знаю. Короче, интересно будет разобраться, ребята. Короче, все, поехали смотреть. Что такое хасл, вот вы сказали, хаслер? В конце. Оу! Сразу посмотри, какие они научились делать. Ляп-сляп, сразу подсказочки, вот наши... ВК, вот еще ВК. Вот, пожалуйста, инструментальчик, красавцы. Больше больше больше мрав, больше больше больше больше больше больше больше больше больше больше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 Слушай, не узнали, чем чем свет, больше чем чем чем мыть, больше чем больше чем заявка на все бля, ну, в целом что, в целом кусочек похоронила понравился очень стильно максимально э -э, между и и повторениями какого-то хука даже какая-то смысловая составляющая была так что нам предложит за спасибо МЦ спасибо за спасибо это моя заявка на RBL Chance. на Или RMB2. Не научился различать. хитро, за тебя, останется долга. Что че не, площадку. Я что этим ты стал, так вас уже. ниже никогда. Я на дне, ведь куша свехла, где Я тут скучаю, блядь, была. Оу! Оу! все на кубок конца. На бчаче. Злой! На, на бчаче. Под... Злой... Этот... Похоронил, хотел сказать. Как раз-таки похоронил, вообще не злой. Злой... Хелл, блядь, забыл, как его зовут. Аписывайтесь на наш большой черный член. Оу! Оу! Сегодня мы на 140 ppm. Оу! Рифма без. Ты больше не тру. Ты, блять. Да, нормально, посмотрите, может как э, организация резко отвечает на какие-то действия Ты опозорил белую Калугу после того, как трахнул чернильницу <свист> Ты очернил всю репутацию Калуги Переезжай к нам Фергану на перевоспитание, чертила <свист> Ну ладно, это же все смешно, ну в плане это же все смех смехом <свист> Я не знаю, пацаны, идут. В чем проблема была репост сделать, не понимаю, если честно. А, ну и в чем была проблема не приезжать на конференцию. Точнее, в чем была проблема приехать на конференцию, тоже не понимаю, как бы что раздувать-то, блядь. Пиздец, они на, на пустом месте раздули, нахуй, огромный бэкграунд, из которого родился даже Диск. Классно, чтобы Риф им ответил. Не стоит даже, возможно, на батле это делать, там, он же в Deathmatch формате, там и так мало времени то, чтобы что-то кому-то отвечать, а то сейчас получится, что он возьмет и целый раунд, наверное, посвятит чему-то, ну, вот этой ситуации, когда там достаточно будет персонажей, против которых можно, как бы, делать качественно, уделять этому внимание и забить, хотя бы там строчку какую-нибудь или две вкинуть про эту ситуацию, все, как бы, закрыть этот гештальт. И уже приехал в Калугу, дис написал, чтобы вот так произошло. Ну вот, классно, если история, конечно, будет развиваться. Классно с точки зрения, я сижу такой ха ха -хи, хи Не хотелось бы никаких напряженностей и недопониманий между организацией и участниками. Ситуация, не сказать, что какая-то показательная, потому что, ну, на чем-то они сошлись, на чем-то они не сошлись. В итоге, как бы, все обязательства итоговые, да, выполнили друг перед другом, на которых изначально ну, сошлись, что Человек забатлит, они сделают заявку на его э, проект. И в целом, по-моему, пока что они нормально претендуют на приз. Вообще-то. Ну, ну, хотя не, Первое место Тимур, второе место вот ребята. Спасипохи. похи э, Круто, что? Молодцы. Э, по тексту видно, что нормально. Вообще Хелл реально разозлился как будто. Ну, так понятно, что это, наверное, в рофле все. Но как будто бы даже подразозлился чуть-чуть. Ой, а этот... Тут подсказка всплыла. Давайте вот так вот. Все-таки БЧР. Не хотелось бы это. Ну так даже делаю. Ну нет, я должен быть меньше, чем БЧР в любом случае. Нормально. Короче, вот все. Всем спасибо за реакцию. Нормальный видос. Если честно, смотрел бы такое еще раз под 10. Пойду посмотрю и пойду посмотрю обязательно, а... что обладает БЧР, блядь. А, сука. Роффа админа, Я сейчас вообще охуел, если честно. Если бы увидел, что тут еще и Назар, там что-то они не договорились с Владом. Вот. Пойду смотреть все заявки на БЧР. И вам тоже советую, ребята. И приезжайте. А, ну вы уже не... Если вы купили билет, то вы приедете на Кубок Если не купили, то не надо приезжать. Просто так стоять там возле клуба. Не надо. Все. До новых встреч.